Здравствуйте, друзья! Программа на самом деле в эфире. И наша программа сейчас в гостях у человека-ледокола Марка Анатольевича Соркина, с которым поговорим о политэкономии 21 века. Что в мире происходит, куда человечество идет и как мы будем жить дальше. С учетом того, что вот сегодня с утра Владимира Рудольфовича Соловьева послушал, так он прямо говорит, что на Западе давно рассматривают вопрос о том, что экономика развивается арифметически а э, население геометрически, и поэтому кто-то придумывает националистов, Майданы, Цветные революции, кто-то создает ЛГБТ-сообщество с 56 шестью разными полами. Главное, чтобы люди поменьше плодились и размножались, побольше друг друга убивали, и тогда оставшимся в живых будет житься вольготно. А вот работать кто будет, кто будет создавать то самое, ради чего стоит жить. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Марк Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, извините за такую долгую подводку. Вот как вам все происходящее в мире? В Осаке собирались лидеры большой двадцатки, о чем-то говорили, но ни, ни к чему, как бы особо не пришли, кроме того, что чуть ли не американцев, американцам чуть ли не поставили на вид по поводу ВТО. Давайте, Сергей, отойдем немножечко назад. Невозможно понять то, что происходит в мире, без оценки определенных политических событий. Когда я смотрел все, что происходило вокруг значит, встречи министра иностранных дел Совета Европы, а потом заседаний ПАСЭ, я никак не мог понять, что-то было не то. И, наконец, я разобрался, что не то. Это была суета. Ведь обычно европейцы как работают? Вопрос поправки, замечания к поправкам, протест против замечаний, контрпоправки, проте, проте, замечания к контрпоправкам, протест против контрпоправок. В общем, короче говоря, честно отрабатывать зарплату, но в режиме, как говорится, рабочего дня. Тут же. Совет министров принимает, то есть на встрече министров иностранных дел принимается решение, что никуда бы Россию вернуть. ПАСЭ в течение двух дней этот вопрос решает, несмотря на все димарши. И после этого, значит, интервью президента Российской Федерации Financial Times и тусовка лосок. Вот здесь это все звенья одной цепи. Дело в том, что финансовая система мира, которая, начиная с 70-х годов прошлого века и усиленная, будем говорить, 90-ми годами, то есть убийством Советского Союза, представляла собой единую систему. Все крутилось вокруг ВТО, вокруг э, МВФ. Сейчас процесс происходит очень интересно. Единое финансовое пространство разрывается на три части. Это Америка – центричное пространство, это Европа, ну скорее после ухода Англии, Германо-центричное пространство и Китай – центричное пространство. Чем дальше, тем больше. Между ними еще есть некие сообщающие сосуды в виде системы SWIFT, но тем не менее происходит разрыв. А это означает одно. Капитализм как общественно-экономическая формация умирает. Все. Он больше не может обеспечить благостояние всего населения Земли. Ему некого грабить э, западноевропейскому миру. Они вступили в антагонистические противоречия, которые говорит, собственно говоря, марксизм. ленизм И вот здесь вся эта суета вызвана была только одним. Вспомните историю нашей страны. Начиная с крымских походов Василия Голицына, Запад всегда пытался использовать военную силу России, для того, чтобы решить свои вопросы. И не важно, что, допустим, Василий Голицын э, неудачно сходил в Крым, хотя перед этим 3 миллиона дукатов через юитов передали и продали Киев, России, после того, как Иоанн Собеский был разбит турками в Бессарате и подписал мир. Это и Семилетняя э, война, это и походы Ушакова, война ионические острова из Суворова в Италию, это наполеоновские войны, и, наконец, это страшная бойня под названием Первая мировая война. Ведь э, Россия имела договор с Германией, Бьоргский договор. Но Понкаре пригнал, извините меня, пароход с деньгами, купил великих князей, и Николая II убедили э, заключить договор с Францией и Англией. Вот сейчас то же самое. Вот эти три э, анклава э, финансовой олигархии интересуют, на чью чашу весов Россия положит свою военную силу. Вот поэтому Европа торопилась послать этот сигнал Российской Федерации. Что, мол, ребята, ребята не надо ни с кем, ни с Америкой, ни с Китаем. Мы вас ждем, вы же европейцы, тра-та-та. Мы ваши все условия принимаем, хотя какие там условия? Это вот только, я говорю, и придурки могут говорить, что есть вопрос там 70 миллионов евро, что это такое. Для Европы это не деньги, это не Теперь э, обратим свое внимание на интервью президента России газете Financial Times. Что он сказал? Он яско, четко обозвал. Либерализм сдох. А либерализм – это капитализм, это свободный рынок и все такое прочее. И вот сейчас по этому поводу, не по поводу там решений э, саммита 20-х, там какой-то документ непонятный, на который вообще никто не обратил, внимания, А именно по высказыванию э, Путина. И выступает, понимаете, Летуск. Да нет, вы не правы, либерализм – статья Бориса Джонсона. Выступление Макрона. Выступление руководителя Италии. Что сказал такого? А ничего. Вроде бы. И наконец посмотрите на э, вот эти все дела вокруг э, 20-х. Я уже сказал, никого не интересует, о чем мы там говорили. Но, обратите внимание, в самом начале двадцатки совещание БРИКС. Американцы только-только сменили в Бразилии президента. Поставили вроде своего человека. Но, как только объявлено седание БРИКС, президент Бразилии рысью летит туда, теряя по дороге предметы туалета. Заявляет Трамп, ой, Япония, это такие плохие ребята. Что делает Япония? Подхватывает под руку Южную Корею и рысью летит к Путину. Это самое, Трамп вынужден был даже, как говорится, для страстки Северной Кореи сделать некое шоу с видом, так сказать, пересечения границ Северной Кореи. Дальше больше. Все, кто приехал на двадцатку, так или иначе запросились на встречу к президенту Российской Федерации. Что, их интересует Россия? Нет. Их интересует Путин? Нет. Их интересует только одно, на чью чашу весов Россия положит свой меч. И вы обратите внимание, как встречал а, того же президента России Трамп, выстроил в ряд всех и 10 минут стояли ждали, когда Путин подойдет. Причем суетились, там Трамп бегал, переставлял, попытался даже вместе с Путиным выйти на официальное фотографирование и стать рядом с ним, но его взяли и отвели в другую сторону. Итак, на сегодняшний день Российская Федерация единственная, кто сохранила реальную военную силу, Реальную. Сухопутную армию, всю триаду. Нет ни одной страны, которая бы это имела. Беспомощность э, э, евроатлантистов в военном деле показала и вторжение в Ирак, когда они смогли решить вопрос, только купив генералов, и, э, как говорится, Инцидент с Ливией, когда американского посла там э, всячески убили, а потом издевались. И, наконец, самый тяжелый удар евроатлантистам нанес Египет. Когда взял просто их ставленников, выгнал и посадил в тюрьму. И вот сейчас вот это и беспокоит. Почему? Потому что капиталистический мир, как всегда, видит выход в войне. И самое большое желание капиталистов международных, чтобы за них кто-то воевал. Ну, возможно, э -э, правительство Российской Федерации тольстит. Но я, честно говоря, не вижу, а почему народ должен умирать за интересы буржуазии. Я еще раз повторяю. Капитализм умер. Все. Нет больше у него никаких, как говорится, ну что ли мотиваций для того, чтобы заставить людей работать на себя. Нет. Марк Анатольевич, можно вопрос? Смотрите, ну а какие группы есть, готовы воевать русским мечом? То есть не сами, а чтобы опять Суворов через Альпы ходил. Евросоюз в лице Германии, США, Китай. Кто? В первую очередь, конечно, Европа. Их противоречие с Америкой достигли критической ситуации. Европа крайне заинтересована в том, чтобы убрать из своего состава группу интермарию То есть, сторонников, так сказать, верных, даже не сторонников, а верных лизоблюдов Америке, в Европе. Польшу, Прибалтику, Румынию и так далее. Ну, Румынию в меньшей степени. В основном, конечно, Польшу и Прибалтику. Вот. А для этого нужно удалить со своей территории, например, той же Германии, англоамериканский корпус, который сравним по силам с Бундесвером. Ну, у Бундесвера 90 тысяч человек, у англоамериканцев где-то около 70, но Бундесвер после профессионального руководства врача-гинеколога женского рода превратился в нечто невообразимое. Вот. Я бы посоветовал Урсуле фон дер Лейн заняться своей прямой работой. Раз она гинеколог, пусть этим занимается. Они не лезет в систему обороны. Извините меня, три пехотных дивизии, одна бронетанковая со старой техникой, и одна авиационная на чужих самолетах. Все. Это Германия, которая всем, как говорится, давала выдавала технологии производства, техники, военные особенно, которая всегда была на передовых позициях. Понимаете, в чем дело? Так что я думаю, что здесь это, скорее всего, захочет Европа. Но от этого не откажется и Китай. Ведь на сегодняшний день вот эти переговоры с Синзоабе после того, как заявил Трамп, что японцы очень плохие ребята, похоже, становится э, во весь, так сказать, во главу угла вопрос о снабжении Южной Кореи и Японии э, соответствующими энергоносителями. И вот здесь тот самый проект э, ответвления силы Сибири через Северную Корею на Южную Корею и Сахалина вполне может продлиться и на Японию. И тогда она приобретает энергетическую независимость. У меня эксперт недавно был в эфире, который четко сказал, у нас до 2030 года с Южной Кореей договор о жиженом газе природном, СПГ, и вряд ли мы в ближайшие годы будем планировать через Северную, в Южную и дальше Корею там тянуть газопровод. Я не знаю, вряд ли, я не знаю, не вряд ли. Я вижу то, что произошло 4 дня назад. То, что могло быть неактуальным месяц назад, сейчас становится актуальным. Понимаете, в чем дело? Ведь вопрос сжиженного газа – это вопрос поставки по морю. Американцы, имея очень мощный флот, любые поставки могут блокировать. И не случайно ближайшая проблема, которая встанет в мире, ну, я не Глоба, ни Ванга, но по моим, так сказать, расчетам, это проблема Маловского Малакского пролива. И кто будет выковыривать эту пробку? Все эти центры надеются на то, что эту пробку расковыривать будет Россия. Китаю надо решать вопрос по Тайваню. То есть делать Южно-Китайское море внутренним морем и закрывать Солгарский пролив. И по сути дела, вот здесь как раз Америка, сейчас получила несколько очень серьезных ударов внешнеполитических. И вот этот вот разговор с Ким Чен Ыном – это жест отчаяния, на мой взгляд. Потому что провалы э, военного бряца не оружием и по Корее, и по Венесуэле, и по Ирану, они, собственно говоря, по сути дела, ведь э, просто так не прошли. Все гадают, а почему Трамп, собственно говоря, отложил, вот этот удар по э, Ирану, а простите меня, кого он пошлет. Когда в, в, был сбит дрон э, американский над Ираном, в этот момент произошло еще одно событие. Из Йемена прилетела одна единственная ракета и ударила по аэропорту эр -Рияд. И Саудовская Аравия сразу на заднюю лапу. Куда везти войска? Как... Мар да. Мар Марк Анатольевич, а вот это заявление Ирана, буквально, по-моему, вчерашнее, если Америка нанесет по нам удар, то государству Израиль существовать останется 30 минут. Это тоже такой сигнал прямой и конкретный? Вы понимаете, я очень насторожен отношусь к любым заявлениям. Я так думаю, что за ира, отношение Ирана к Израилю, намного спокойнее официальных слов. Вот я это вижу просто. По сути дела, иранские части находились в районе голландских высот. Голландские высоты – это единственный источник снабжения Израиля пресной водой. Через него пополняется озеро Кенарай. Тем не менее, извините меня, не сделали иранцы даже попытки, будем говорить, отравить это воду. Даже не обратили внимания. Из чего я делаю свой спокойный вывод? Что опускание пузырей воздушных – это одно. А реальные намерения, реальные дела – это да. И ведь вы посмотрите, сейчас израильские самолеты резко сократили свои вылеты и летают в основном в район Латаки. Это, по сути дела, Идлиб. Это атака уже не на иранские части, это атака на братьев мусульман И посмотрите, ведь Израиль отказался принимать участие в так называемых анатолийских военных маневрах. Мелочь, казалось бы, но тем не менее. Поэтому, я еще раз говорю, общий кризис капитализма, его неспособность э, решить проблемы людей в мире, всех, его антагонистические противоречия внутри себя, между различными э, финансовыми центрами. Собственно говоря, либеральный глобализм, который, с помощью которого они пытались решить в национальных структурах, он тоже потихонечку терпит крах. А военные силы для того, чтобы решить это, уже нет. Марк Анатольевич, ну вот на Ваш взгляд, какая из э, сил э, в России э, может тогда победить? Та, которая будет вместе с американцами делить Европу? Та, которая э, поможет Европе освободиться от американского владычества? Или та, которая вместе с Китаем чего-нибудь там зашурудит? Вот на Ваш взгляд какую сторону э, посмотрит Россия и на, чьи, э, ча, на чью чашу весов положит меч? Или будет наблюдать со стороны и выжидать до тех пор, пока эти ребята э, ну, не поведут себя более покладисто и сами с собой поразбираются? Вот четвертый выход. Это выход самый правильный. И вот этот выход и победит. Но только буржуазия этим выходом не пойдет она обязательно будет тянуть в России либо в одну, либо в другую, либо в третью сторону. Обязательно будет. Почему? Потому что они денежки считают. Где им больше прибыль, там они и будут. Вы думаете, что Дерипаске не нужно вернуть свои активы в Америку? Значит, он будет любыми путями убеждать российскую буржуазию поддержать Америку. Есть люди, которые, как говорится, заинтересованы в европейских проектах. Они будут наставить, чтобы поддержать европейские проекты. Есть те, кто вложился в китайские проекты. Значит, один пояс, один путь. И, собственно говоря, международную, сделать международную северно путь. А потому что для них главное это не Россия. Для них главная прибыль, которую они понесут в свой карман. А победит та сила которая будет жить интересами народа России, а не буржуазии российской. Марк Анатольевич, ну вот, все-таки по поводу внешнего влияния и давления на Российскую Федерацию, не могу не задать вам вопрос. Вы наверняка видите, слышите, читаете все информационные вбросы, которые каждый день появляются. Какой-нибудь чиновник что-то сказал, выпячивается, вырывается его фраза, вот в Канске, по-моему, да, губернатор Красноярского края что-то там сказал, я посмотрел все видео, вот честно, раздраженный уставший губернатор, отвечая женщине, что-то такое отвечает. Ну, вот я, буду будь я на месте местного жителя, я бы не увидел, не услышал в его словах ничего такого странного. Но, как-то вот интересно, средства массовой информации начали подачу. Блогеры включились. Опять губернатор раскопляет простых людей, пострадавших от э, наводнения, все остальное. И таких эпизодов огромное количество. В том числе вот и провокация в Крыму, на вот этой территории, в хорум Таври, где после форума взяли и устроили вот этот шабаш, зачем-то приглашенные представители Гоголь-центра. Сергей, не мне вам говорить о том, что очень любят всякая сволочь спекулировать на народных веществ. Они не собираются их исправлять, но используют это в борьбе против другой группировки, это с удовольствием, чтобы отпихнуть их от кормушек. Вы знаете, мне понравилось высказывание Трампа, когда он выступал перед полетом в Осоку, ему журналисты задают вопрос, а какова повестка переговоров с Путиным? Он ответил, не ваше собачье дело. Вот и здесь нужно отвечать такого такой же духе, не ваше собачье дело. Ну, Марк Анатольевич, не могу все-таки не задать вам вопрос по маленькой, но гордой стране, в которой... Президент еврейской национальности абсолютно толерантно и спокойно вытирает с лица плевки фашистов, которые объявляют о э, тысячелетнем украинском рейхе о э, воссоздании украинского государства 30 э, июня 1941 года в день страшного кровавого погрома, устроенного Шахи, Шухевичем и его фашистами э, в городе Львове. Вот. Э, как вам это все видится и что, кто играет сегодня Зеленским, демократы, республиканцы? Вот, кто играет Украиной? Вы самое знаете, самое смешное, что Зеленским никто не играет. Это человек, извините меня, взялся за дело, в котором он абсолютно ничего не понимает. Поэтому все, что ему остается, это утирать плевки с лица. Дело в том, что, помните, есть очень интересное выражение, что короля играет свита. Вот, смотрите, заявление Богдана о том, что, ну, надо бы как-то решить вопрос, чтобы на Донбассе могли разговаривать по-русски. Вопль, вой, виз, и тут же партия слуги народы, слуга народа в лице, так сказать, представителя ее исполкома заявляет, не-не-не-не-не-не-не, мы этого делать не собираемся. Извините меня, я говорил, говорю и говорить буду. Власть прощает, люди прощают власти все. Они не прощают только слабости. И не случайно в истории сохранились те деятели, которые мир залили потоками крови. Им ставят памятники, им воздвигают монументы, на них ссылаются Атилы, Чингисханы, Тамерланы, Фридрихи Вторые, кто угодно. Поэтому могу сказать так. Если ты клоун не по профессии, а по внутреннему содержанию, то и мы оставайся. Не лезь с уконным рылом в калашный ряд. Поэтому, могу сказать так, Украину ждет тяжелейшая гражданская война. И не, я думаю, что первые, я вижу, как разогревается его восток. И поскольку уже нет серьезной силы, которая может это дело подавить, а правый сектор при всей своей визгливости не шибко многочислен, на всю Украину его не хватит то люди будут брать власть в своих регионах, провозглашать местные народные республики и естественным путем будут искать, а кто их защитит. Как вы понимаете, Европа их уже не защитила. Поэтому этот процесс односторонний и Марк Анатольевич, так может Зеленский это спецоперация ослабления унитарной Украины и ослабления ее центральной власти? Э, ну, кто такой Зеленский, да? Он же не лидер, он не вождь, он даже не Порошенко. И тогда региональные царьки-князьки начнут между собой биться, драться, а там народ подтянется и начнет этих царьков-князьков э, тоже на вилы поднимать. Видите ли? Ни один спецпроект никогда не даст 73% голосов. Вы что думаете, их подали за Зеленского? Нет. Их подали против того режима, который пять лет существовал на Украине. Просто люди растерялись. Ведь, извините меня, на Украине нет сегодня ни одного серьезного политика, который имел бы четкую, понятную линию. Какую группировку под названием партии не возьми», всегда за, е, за ее спиной стоит некий олигарх. Тот или иной. Всегда. И поэтому, будем говорить, люди решили, на тебе, Боже, что нам не гоже. Вот не хотим этого режима. Вот пускай он придет, и, короче говоря, чем хуже, тем лучше. То есть фактически такой суицидный посыл населения Украины, абсолютно, они решили Ловку выберем, это даже подсознательно, где-то да, там да, на уровне да, подкорки да, сработало. Не нужно населению этих территорий государство Украины. Не нужно. Давайте отдадим себе отчет. Ведь по сути дела, даже вот э, те самые украинские военные, они мыслят теми категориями, которые у них были когда-то в Советской Армии. Мы мощная держава, попробуйте, мы всем Кузькину мать покажем. А на деле это пшик. Вот. Понимаете, дело И народ на Украине мыслит категориями советского государства. Мы мощная держава, почему мы так плохо живем, трата опять нас грабит. И вот здесь, еще раз подчеркиваю, вот это и будет так. В конечном итоге, извините меня, завода не унесешь. Землю не унесешь, это самое, плотины не унесешь, электростанции не унесешь, все останется на месте. А народу потом придется установить. Но я так думаю, что то, что с нами произошло за эти 30 лет, это очень хорошая прививка. Против капиталистической бредни, против 200 сортов колбасы в магазинах и там различных напитков, а когда их попробовали, оказалась сплошная химия, вода и э, так сказать, э, вкусовые добавки. Да, Порошок вместо молока и э, пальмовое масло вместо э, масла сливочного. Много чего интересного люди узнали. И оказалось, что да, сортов разных много, но купить у них не получается экологически чисто, потому что оно стоит страшно дорого. А когда-то мы ели вареную колбасу, не очень красиво смотрящуюся, но она была экологически чище. И мы не ценили, Я, что у нас... Говоря, не, говоря... не знаю, почему она плохо была, и она нормальная была. Нормальный батон, в, нормальном в нормальной упаковке, не из целлофана, правда, а из кожи, но тем не менее. Так, не будем о Советском Союзе вспоминать, нас опять обвинят, скажут, вот два старых совка, рассказывают, как было хорошо когда-то тогда, <laughs> не будем э, им рассказывать, пусть верят, что при Сталине был ГУЛАГ и 100-500 миллионов советских людей было кровавым режимом уничтожено, им так проще живется, пусть э, в этом состоянии и пребывают. Э, Марк Анатольевич, давайте вернемся все-таки э, наверх туда, на политический Олимп, хотелось бы понять, а вот Дональд Трамп, это фигура, по-вашему, действительно серьезная и человек он мудрый, о котором тоже когда-то скажут, как великий-великий политик, или же это такой Зеленский, но только помудрее в том плане, что умеет бизнесом заниматься? Видите ли, в чем дело? Дело не в, тем, в том, что Трамп умеет, занимается бизнесом. Трамп – человек с большим жизненным опытом. Трампу известны принципы организации людей на то или иное дело. Трамп выдвигает идею возврата промышленности на территорию Соединенных Штатов. То есть обеспечить экономический суверенитет. Ведь США сегодня не обладают экономическим суверенитетом, несмотря на все поклонения. Потому что они зависят от того, что на их территорию ввезут. Не везут машины, да машин не будет. Когда-то центр автомобильной стране Детройт, мертвый город. Вот. Не привезут, извините меня, различные электронные системы, их не будет. Не поставят титан, значит, нечего делать самолеты. Не поставят двигатели, нечем посылать спутники связи, космос, поддерживать систему GPS. Понимаете, в чем дело? И Трамп выдвигает эту идею. И он, ему сопротивляются в основном силы глобалистские. Есть, будем говорить, среди правящего класса Америки, люди, например, в той же республиканской партии, которые просто не понимают, что Трамп – это их последняя надежда. Что если кто и способен продлить капитализм хотя бы на территории Америки, то это Трамп. Понимаете, в чем дело? Ведь без того, когда-то Мао Цзэдун спросил Иосифа Виссарионовича, что нужно сделать для благосостояния государства. Сталин ответил, просто: нужно, чтобы народ работал. А Америка – это страна профессиональных безработных. Уже, наверное, третье поколение растет, выросло, которое не знает, а что такое вообще работа. на работу ходить это самое, сидят на пособии по безработице, и все нормально. И можно поиграть в ЛГБТ, э, в это самое, еще во что-нибудь, какие-нибудь игры. Э, да, там, понюхать наркотиков, попеть песенки там рэповские под гитару, или блюзовские, ну почему нет? Если за это деньги платят. Поэтому я думаю так что Трамп на свой лад пытается просто американское государство спасти от развала. Кстати, неизбежного развала. Потому что рано или поздно там тоже возникнут вопросы у штатов типа Техаса, или Калифорнии, или там э, Флориды. А почему, собственно говоря, мы должны кормить всю эту банду бездельников? Рано или поздно этот вопрос-то ведь возникнет. Он неизбежен. И ведь первые отголоски этих вопросов мы уже видели, когда начали громить памятники конфедератов, оскорблять воспоминания южных штатов. Поэтому Трамп, он как раз хорошо знает, чего хочет, и этого добивается так, как он умеет. Получится у него или нет, не знаю. Сможет он переломить Вашингтонское болото или оно его засосет? Не знаю. Но во всяком случае, те шаги, которые он предпринимает для спасения своей страны за счет всего остального мира, я вижу. Марк Анатольевич, огромнейшее вам спасибо. Очень интересный сегодня получился разговор. Действительно, вот набросали мы таких крючков, на которые обязательно зацепятся вопросами люди. И потом мы с вами эти вопросы, может быть, обсудим на следующей неделе, поговорим о том, что же в мире дальше будет происходить. Ну, а я обещал вам пригласить в эфир оппонента-собеседника. Есть у меня один такой собеседник, молодой, умный, грамотный, ведет дискуссию. Клубы, Я надеюсь, у вас с ним на двоих получится очень интересный диалог, который понравится нашим зрителям. Это, ну, скажем так, вот капитализм и социализм. Красное и белое. Надеюсь, этот эфир многим понравится. Ну, я фамилию не называю, я еще с товарищем не договорился окончательно. Вряд ли договорить. Все может быть. Марк Анатольевич, Почему? спасибо огромное. После все время меня все эти деятели пугаются, как черт Влада. Ну, есть отважные парни, которые не боятся. Еще раз вам спасибо и до встречи, до свидания. До свидания, Сергей. Итак, дорогие друзья, это была программа «На самом деле». Ну, а я перед тем, как с вами попрощаться, хочу сказать о том, что э, наш YouTube-канал, основной канал News Фронт, который постоянно блокирует, затыкает нам рот, крадут у нас лайки крадут у нас подписчиков перешагнул такой вот рубеж 400 тысяч подписчиков надеюсь недол тот час когда 500 тысяч у нас появится а там и до миллиона рукой подать всего вам доброго пока